Это важно для тех, у кого нет понимания а, в объеме трафика у него в регионе. И буду показывать на примере, на примере самого Геленджика, поскольку у меня по нему статистики много, и мне ее можно разглашать. Не во всех регионах я могу делиться с вами, а он вот по Геленджику с дарье у нас есть договоренность. Поэтому все могу рассказать, ну, в рамках приличия, скажем так. Смотрите, что я делаю. Я зашел в Он бесплатный, доступен вам всем. Максимум, что вам может потребоваться, это, это аккаунт в Яндексе. Я думаю, что у большинства из вас он есть. Просто почта в Яндексе, войдите. Я пишу, купить квартиру. Это горячий запрос, по которому люди ищут прям купить. То есть есть запросы просто квартира, да, однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира, там, квартира в районе таком-то, аренда квартир. Это конкретный запрос купить. Дальше я выбираю свой регион. Буду выбирать Геленджик. Юг, Краснодарский край, Геленджик. Прокручиваю вниз, нажимаю выбрать. Если вы этого не сделаете, он не выберет фильтр. Вижу 7183 запроса купить квартиру в городе геринджике Это не очень много. Это тот объем, при котором можно уже, в принципе, работать частным риэлтором довольно успешно. Можно открыть небольшое агентство недвижимости и продавать там двумя-тремя-пяти менеджерами. Вот. Большую компанию, как вот, допустим, у Дарьи из 20 менеджеров на таком объеме не построишь. Но почему у нее такая компания есть? Да? Потому что много приезжих. Проверяю еще с других регионов, кто есть. Может быть, ну, я-то знаю, что есть, я вам показываю пример может быть у вас в других регионах, может быть у вас региональный центр, в него много лет, может быть у вас с севера хорошо переселяются да? я выбираю обратно здесь всю Россию выбрал и пишу купить квартиру пробел плюс Геленджик, вот в таком формате пробел плюс потом без пробела Геленджик, это делать для того, чтобы фраза Геленджик обязательно входила в запрос не буду сейчас объяснять, почему просто сделать это свой город, допустим, плюс Самара Плюс там Ростов. Ростов на Лугу, можете прям Ростов написать, даже не Ростов на Дону. Питер, можете писать, у вас, у вас там большое количество запросов, у вас там Питер, Санкт-Петербург, СПБ, Петербург, это все разные запросы, тоже можете их посмотреть. Екатеринбург, можете посмотреть Екатеринбург, плюс ЕКБ, например. Все, нажимаю «Подобрать». Еще почти 16 тысяч запросов. Итого, там было 7000, здесь почти 16, вот, вот там 22, там погода она меняется, она 20, 22, 23 тысячи запросов. Теперь говорю вам стабильные данные. То, что мы имеем на статистике, невыдуманное, не ощущение, точно из объема 25 тысяч запросов чисто физически можно вытащить от 600 до 800 заявок. Это то, что мы делаем в среднем по году, каждый месяц. Я не обещаю, что вы вытащите столько заявок своими силами, своими руками, да, у меня в этом большой опыт, но однозначно они там есть, их можно добыть. Другое дело, что у вас только в принципе большинству не надо. Теперь вы, по крайней мере, можете понять, какой объем спроса. Дело в том, что объем запросов в Яндекс.Вордстат очень сильно коррелирует, то есть, ну, большая связь есть с реальным положением дел на рынке. То есть, чем больше запросов, прям линейная зависимость, тем больше продаж. Соответственно, если у вас в городе, допустим, не 20 тысяч, а 50 тысяч запросов, у вас еще больше клиентов, в городе ищут квартиры. Если у вас 100 тысяч запросов, еще больше, Геленджик это небольшой регион, в Сочи даже, в Сочи уже около 50 3 запросов. В Краснодар еще больше. Когда вы выбираете по городам, по регионам, вы видите откуда, из каких регионов запросы идут. То есть, вы можете выбрать все, можете выбрать регионы или конкретные города. Вы видите, что такой запрос из Геленджика вводят столько-то раз. Из Москвы вводят столько-то раз. Из Краснодара вводят столько-то раз. Там, ну и так далее. Пошли по убывающей. Да? Вы можете видеть, откуда в вашем регионе люди квартиры ищут на покупку. Тоже хорошая статистика. И следующая вкладка. Это у нас история запросов. Что она показывает? Она показывает статистику за последние два года. Вводим КОПЧУ. Да, что такое? Есть. Это статистика запросов за последние 24 месяца. Точнее, не последний, видите, он, он не показывает прям последние 2 месяца, но вот до июля он показывает. Вы можете увидеть общий тренд запросов. Если запросов купить квартиру, объем растет последние 2 года, соответственно, в вашем регионе... Спрос растет и растет, его все больше и больше. Если график наклонный вниз, то, соответственно, спрос падает, у вас, возможно, отток, а, отток жителей да, происходит, то вам стоит задуматься, на этом рынке работаете, заходите на этот рынок или стоит вообще не заходить или в салонку поселить, если вы, наверное, сейчас работаете. Тоже тренд можете видеть и принимать решения. Это одно из главных правил, мы любые решения вообще в бизнесе, не, не только в маркетинге, в бизнесе мы принимаем только на основе статистики. Это супер важно, потому что наши мнения, наши ощущения могут нас капец как обманывать. Мы принимаем решения на основе ограниченного объема данных, как правило. А еще хуже, когда это основано на мнении других людей, которые вам подкидали с разных сторон каких-то идей, да, вы у вас другой информации нет, вы в нее свято верите и принимаете решение. Это еще хуже. Поэтому мы принимаем решение только на основе статистики. Вот эта бесплатная статистика, доступная всем, классная, крутая, я не представляю более мощного инструмента, он очень простой, доступный, и это круто.